время суток мои дорогие друзья сегодня необычный день в ночь с 6 на 7 начинается наш женский любимый праздник ивана Купала. я не могу вас не поздравить но в данный момент я совершенно занята занята борьбой с сорняками поэтому я вам покажу прошлое видео, которое я сняла, но уж извините, что нового нет. Но скоро появится новое видео с нашей любимой прекрасной посудой. До встречи, мои дорогие! Поздравляю вас с праздником! И хочу, чтобы в нас, ну, как всегда, было сильно наше женское начало, чтобы мы каким-то Необъяснимым колдовством оставались столь же прекрасны, юны, красивы и здоровы. Обнимаю всех!